Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с нами вновь программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко, и мы продолжаем исследование эффективности менеджмента. Сегодня прекрасный гость, Сергей, доброе утро, Сергей Дмитриев, организационный терапевт, который помогает устанавливать диагнозы в виде определенных анализов, да еще и прописывает решения. Как настроение, Сергей? Доброе утро, Романы и слушатели, все прекрасно, полны энергии и готов в бой. Сегодня наша тема, причем она такая достаточно объемная, вроде бы казалось, все современные технологии, джайл, Scrum, Kanban, это все как бы похоже на некую, знаешь, такую как бы салат уже сегодняшний. Причем у людей, даже которые говорят об этом в нескольких, мы, мы наверное, могли бы могли услышать несколько разных мнений совсем. Для разминки, для разогрева, расскажи немного, как ты к этому пришел, все-таки что это такое из твоих уст, чтобы мы начали двигаться дальше? Собственно, салат, по-моему, даже слишком правильное слово, я бы сказал винегрет Винегрет тоже салат Да, но он такой вот, то есть история скорее про то, что мы, как мне кажется, растеряли истинное значение этого слова Agile Сейчас для многих в головах Agile равно Scrum И, ну, во-первых, они не на одном уровне и так думать неправильно, поэтому хотелось бы, наверное, ну, как вот и воспользоваться Распределить моментом. Распределить, как раз, да? Да, да, да. Воспользоваться моментом, и со, со слушателями еще раз это проговорить, потому что, мне кажется, ну, вот те, кто послушают нашу программу, хотя бы будут иметь правильные определения. Это моей, очень важно. Давайте с важно. этого как раз и начнем. Да, тогда, собственно, давайте начнем с того, что Agile это философия. Uh -huh. да, и ну, если хотим, философия, в которую заложены. Определенные ценности, на да, то есть, это вот можно. Я, ну, люди многие не любят сравнивать с религией. Я люблю, потому что оно очень многое расставляет на свои места. Это некий образ мышления. Да. Образ мышления, который в свою очередь формирует определенные модели поведения и отношения к реальности. Да, да, то есть, ну вот есть же заповеди, да, какие-то. И здесь точно так же. И очень заметно, например, становится, если можете посмотреть тексты какие-то, опять же, там телевизионные, газетные, где люди, вот когда говорят, мы делаем джайл, ага. например, да, как ну, из контекста выражено, мы делаем джайл. А если подставить какую-нибудь религию вместо слова Аджайл, мы делаем буддизм сразу режет слух. Да, угу. как, ну, мы же не можем делать буддизм, мы в проповедуем, мы верим, его верим в него, да, мы живем, в вот. согласии. И как только вы вот, попытаетесь слово аджайл заменить каким-то религиозным термином, буддизм, там, не знаю, иудаизм, христианство, если предложение теряет смысл, то это уже, не поним... это уже не про аджайл. Человек не понимает, о чем говорит тогда, угу. да, поскольку это вот некая философия. Дальше, если уж ну, разобраться с терминами, давайте, о чем философия, да, и зачем вообще отцы-основатели захотели вот этих гибких компаний, ну то есть Agile, если все-таки на русский переводим мы гибкий, хотя это тоже не совсем точный перевод, потому что в английском языке, когда agile, он не совсем гибкий, это скорее про упругий, потому что если нажмешь на agile английский, он назад нажмет, ага. а в русском на гибкий нажмет, Продается. он как макарона, да, согнется просто. Вот. И это, конечно, не про то, что мы, прода... мы все Флекс прогибаемся. Лаки-то есть да? Да, да. То есть это не про прогибание, что нас кто угодно прогнет, вот. это про то, что все-таки мы такие упругие немножко, да? немножко можем давануть в обратку, если на нас давят. Вот. Ну, равно на русский лучше слово, чем гибкие, не нашли, и эта проблема с переводами на любой язык есть. Но давайте вот все-таки вернемся да, к Agile, это какая-то гибкая компания. Кстати, изначально основатели думали не про слово Agile, а про слово Adaptive. Адаптивная. А, адаптивная компания. Единственная беда была, что один из них, из 17 вот этих людей, которые участвовали во встрече, Джим Хайсмит, он уже написал к тому времени книгу Adaptive Software Development. И, конечно же, они все испугались, что если они выберут слово адаптив он, получ... он получит да. все лавры. Да, да. И поэтому они сказали, давайте еще искать. И вот тогда нашли Agile. Хотя по смыслу все равно э, люди хотели... Ну, вот донести до нас, что это компания, которая умеет подстраиваться под э, вечно меняющийся мир. Да? И тогда вот ради чего все это затевалось, ну, есть вот три пункта совершенно конкретных, про которые отцы основатели говорили. Первое ⁇ это э, про то, что гибкие компании они стараются увеличивать ценность для клиента любыми доступными способами. Да? Вот увеличь, как сделать так, чтобы ваша компания э, приносила еще больше ценности для клиента? Раз. Два это э, как снижать транзакционные косты в каждой из компаний есть какая-то тропинка по доставлению ценностей. Да, – Ты хочу, отлично я назвал тем болото. – Болотистая да, да, тропинка. тропинка. – и никто не знает, где там трясины вот, или что-то да. еще. – и это, собственно, то, как мы на сегодняшний день доставляем эту ценность до клиента. У нас не все процессы эффективные в компании, да. у нас есть много э, каких-то вещей, которые не оптимальным образом настроены, и все эти, это все стоит денег, само собой, да, если вам надо, не знаю, чтобы выписать железяку, собрать 17 подписей, это же деньги, это время, и мы эти деньги все равно перекладываем на наших клиентов. Косты на клиента. Вот, да. И эта история, вот отсес Натли говорит, слушайте, давайте вот гибкие компании, они будут стараться снижать эти косты. Мы будем работать над собой, над нашей организацией, над эффективностью наших процессов и превращать эту болотистую тропинку в хайвей, да, асфальтированный восьмиполосный, по доставке ценностей до клиента. Соответственно, третий пункт, который тоже ну, вот обсуждали активно и говорили, что гибкие компании – это именно про это, это как снизить стоимость изменений в компании, как сделать так, что если вы понимаете, что мир поменялся, вы вчера были банком, а сегодня хотите стать страховой компанией, сколько вам это будет стоить? Перестроить все процессы, все, там, всем людям, ну как, как вот, хорошая аналогия да, в английском есть, turning on a dime for a dime, как развернуться на десятицентовой монете? Она такая маленькая очень и ничего не стоит. Да, как развернуть? Ну, если на русский перейдем, то как развернуться на копейке э, за копейку? Угу. Э, вот, э, как можно сделать так, что наша компания так быстро реагирует на изменения в окружающем мире? Мы перестраиваем свои продукты, процессы вот так задешево и так быстро. И, собственно, гибкие компании вот охотятся именно вот за этими тремя вещами. Если мы посмотрим на них, то, понимая, на что эти компании охотятся, сразу ну, видно, например, что они не, не, за, не, не охотятся за дешевизной. Да? Например, туда никак, они не озабочены вообще вопросом дешево. Ага. Потому что у них про другое, это про, про дешево нам не надо, нам надо гибко. гибко. Да? Вот. И гиб гибко иногда имеет цену, иногда это не дешево. Да, иногда, ну, хороший пример, это кроссфункциональные команды. Некоторые люди ну, очень негативно реагируют в сторону, говорят, слушайте, а как вот мне там, не знаю, мне дизайнер не нужен в проекте навсегда, он мне нужен на 5%, что же я, дурак сажать туда в команду, это же дорого. А мы ему говорим, слушай, это не про дорогую история, это история, ты за эту за дороговизну покупаешь гибкость, потому что когда он у тебя здесь сидит, этот дизайнер, он есть, и когда он потребуется, вот он, и он может работу делать, и ты не ждешь. Пока ты найдешь фрилансера две недели, да, и вот эти две недели это тебе стоят, эта гибкость как раз теряется. Вот. Ну, собственно, мы проговорили про то, зачем же все это, да, зачем, какие... Итак, мы разобрались с понятием некий agile. Да, да? мы с половинкой его разобрались. С половинка. Да. какая еще осталась? Осталась вторая половинка, потому что вот эти же люди-аджилисты, мне кажется, сделали большущий шаг и вклад в наш современный там, менеджмент. Они сказали, слушайте, раньше, если нам был результат нужен любой ценой, то на сегодняшний день не хотим результат любой ценой, нам не все равно, как мы его получаем. Слушай, это очень важно, потому что ты мне немного рассказал об этом. Давай это оставим вот чуть-чуть дальше. Итак, Иджай это философия. Что такое скром Скрам вот. – это непосредственно, ну, люди услышали философию и говорят, да, понятно, мы понимаем, о чем ваша религия, да. А что нам делать-то? Куда махать кадилом, как часто ходить в церковь, да. И, собственно, давайте конкретику, что будем делать. Соответственно, скрам – это на уровень ниже, это некое исполнение, да, вот если хотим поработать, то делать можно то-то. И скрам предписывает совершенно конкретные вещи, там, три конкретных роли, скрам подписывает, приписывает, там, шесть конкретных типов встреч, которые нужно заиметь, чтобы был Scrum, и артефакты определенные, там 4 артефакта. Вот, грубо говоря, Scrum это фреймворк, который отвечает на вопрос, что делать. Вот uh -huh. нам надо делать uh -huh. работу, как нам ее организовать. Да, это некий процесс организации труда. Точно так же, как Kanban, точно так же, как экстремальное программирование, Crystal. То есть есть... Вот под этим аджайльным зонтиком или в этой окутанной этой аджайльной философией да, множество например, инструментов, множество инструментов, которые вы там вольны выбирать. Но самое главное, вот искра, и канбан, и, и, и все что угодно, это уже инструмент, это другого уровня да, порядка. Конечно. Все-таки agile – это некая философия. Да, именно так. Да. Смотри, мы вот, разговаривая сегодня утром за завтраком о менеджменте, я задал тебе такие вопросы, что у нас в основном, и я практике, фактически проехал вот за этот год уже э, все крупные города Российской Федерации, где мне повезло пообщаться с управленческой элитой, и мы говорили о о темах управления. В большинстве случаев это собственники, которые являются генеральными директорами, которые хотят что-то изменить в своей компании, но не знают как, не знают что. Мало того, еще и э, информационный шум забит. Знаешь, когда им предлагаются решения, связанные не с пониманием себя, а просто вот какой-то есть сверху, давай делегировать, давай мотивировать, давай читай, накалывайся татуировки менеджера и так далее, и так далее, и так далее. У людей возникает, они вроде говорят, слушайте, ну мы же столько книг прочитали, мы столько там послушали этих ваших бизнес пикеров вы сейчас приехали и говорите, что вот надо про себя говорить, зачем мне разбираться с самим собой. И вот здесь очень важный момент, я бы хотел, чтобы мы с тобой чуть-чуть остановились, все-таки, когда мы говорим о философии, ведь я... Ну, Человек религиозный, например, я православный. Это же очень серьезная внутренняя работа. А начинается ли внутренняя работа с понимания Иджаял с самого верхнего человека, собственника и как? Конечно, ты очень метко все это приземлил. Да? И опять же, именно поэтому мне тоже все-таки нравится вот это сравнение с религией, потому что давай предположим, что ты сейчас у нас православный человек, и вдруг я тебя пытаюсь заманить в буддизм. Да. Это будет, это, меня это будет ломать, мне будет, но ну, я же, опять же, добрый, я буду стараться с тебя выслушать, но это будет не совпадать с моей внутренней философией. Вот. И тогда... С моими ценностями. Вот. И смотри, тогда получается, что если предположить, что все люди уже ходят с каким-то набором ценностей, да, каждый из нас уже ну, верит Абсолютно, во что-то, да, верит конечно. во что-то, ну, так или иначе. Вот. И... Когда кто-то приходит и начинает в компании проповедовать Говорить о чем то другом, да, проповедовать что-то новое, а мы говорим, что это прям уровень философии, да, то понятно, что найдутся люди, которые не разделяют… Можно тебя поставлю на одну секунду, вот на паузу, смотри, когда я говорю о менеджменте, я воспринимаю систему. Человек. Коллективное, коллектив угу. с, коллективными, о, о, о, шта, с коллективным сознанием, собственник и его личность. Угу. И получается, вот в этой системе надо научиться играть, потому что зачастую собственники даже не понимают, какая коллективная культура, корпоративная культура у них есть, как, из чего она там. И вот тогда угу. действительно возникает, ты со своим уставом лезешь в чужой монастырь. Угу. Собственник живет своей парадигме, коллектив живет в своей парадигме, возможно, они даже не мэчатся нигде. И тут приходим мы с тобой и говорим: слушайте, давайте делать и там новые с... ценности. Да. Они все просто. Да. Да, все обладевают. И ну, тут точно хотелось бы отметить, во-первых, что собственник, ну, я, я люблю это тоже сравнение и часто говорю многим собственникам, с которыми общаюсь, что, ребят, вы каждое утро в зеркале видите отражение своего, от своего бизнеса. бизнеса да. Да, вот, ваш бизнес со всеми, там, он унаследовал всех ваших личных тараканов, все ваши там, ваше мировоззрение и то, как вы... Ну, то, то, что вас бесит в вашем бизнесе, вы сами же и построили, да, и оно является следствием э, того, кто вы есть, вот, потому что это же вы нанимаете этих людей, вы же отстраиваете эти процессы, э, там прослеживается, ну, в каждой вот… Э, в каждой ошибке прослеживается, можете даже переложить на личные наверняка свои какие-то переживания и увидеть отражение того, что э, у меня в бизнесе то же самое. То есть, если бы мы построили жизнь этого человека, то есть, внутреннее состояние компании было бы то же самое. Mm -hmm. Знаешь, очень важный здесь момент, мне кажется, он поворотный, ключевой, что коллектив, не может переломить собственника, угу. он может его подмять под себя, если он слабый. Но собственник может изменить корпоративную культуру и изменить этот коллективный штамп убеждения. Вот это только у него есть такое право. Ведь, но начинается опять же все с самого себя. Всё, да, да Все начинается с собственника, если мы говорим ну, о компаниях маленьких, если говорить о компаниях крупных, то... Понятно, что там вряд ли, собственно, ну особенно если их СОП, много, ну, да, да, да они СОП. делегируют это все управление. Там уже топ-менеджмент, система корпоративного управления, именно, именно так, да. То есть, конечно, в корпорациях собственникам все равно часто до компаний есть уровень управления, а управление, скорее всего, делегирует гендиру ежедневку. И тогда мы говорим про личность Гендирату является определяется. Малый средний бизнес собственник, да. если он гендир, или собственник, та который все равно. А большие корпорации это, это гендир, гендир и его топы. Да, да. Соответственно, вот ком, главная управленческая команда. Если уж начинает преследовать какие-то изменения, то в первую очередь должна обратить взгляд на себя да, и подумать, а мы-то сами готовы меня, Во-первых, ну как далеки мы от этих новых философий, причем неважно, о чем мы говорим, да? это могут быть любые нововведения в компаниях. Абсолютно ну, масштаб, любые, масштабных, план да. продаж новый там или еще что-то. И вот здесь мы возвращаемся к твоей теме, результат не любой ценой. Mm. Что это значит? Вот, да, собственно, ну, скажем так, очень много корпораций на сегодняшний день позабыли, я говорю, позабыли здравый смысл. Да? Мы настолько пытаемся отстроить машину независимую от людей, вот очень же притягательная мечта такая для многих собственников, как сделать так машинку по производству Роботов, денег, да. да, где у меня везде роботы, легко заменяемые, да? и вот она такая, машинка это бездушная, но тем и хороша, да? что она просто производит деньги, я могу уйти на пенсию и расслабиться, вот. возможно это немножко утопично, да, потому что ну, мы все равно люди, никто не хочет быть роботом на сегодняшний день. Мне кажется, может быть это когда-то было, да, вот может быть это наследие заводов. Мы когда-то... А научный менеджмент, да, господин да, Тейлор. Тейлору можно сказать спасибо, что он нам, а -а -а. Э, так скажем, за, ну, не знаю, что ли, профукал нам лет 70, наверное. Вот как мы э, э, социализм строили, да, а очень Ленин долго. же сначала был против него, а потом он сказал, что мы должны взять самое лучшее Лучше от... от этого капитализма. Да, И да, действительно да. же, индустриализация 30-х годов... Чистый Тейлор. Вот. Но мы как раз, вот опять же, то, что хорошо в Советском Союзе, мы пытались, нам тоже же был не любой ценой результат, мы заложили очень важную ценностную основу, да, и там вот свободу, равенства, братства и много-много много чего. Вот с Agile та же самая история, мы говорим, что результат нам важен, но не любой ценой. Да, мы хотим гибких компаний, но хотим делать это экологично. Нам не все равно на людей, нам не плевать, да, нам не все ли равно там, на то, как мы отстраиваем. то есть вот нам теперь процессы не так важны, как люди. Да? Хотя там, до этого, возможно, мы очень на процессы напирали и очень на то, что машинку хочется. Нам сотрудничество с заказчиками становится важнее, чем там, проработка деталей и контрактов. Потому что всем стало понятно, что невозможно придумать идеальный контракт. Да? Невозможно сегодня, заключая годовой контракт, предусмотреть все, что получится. И если это заранее утопичная история, да, то можно, в принципе, три месяца упороться на то, чтобы э, с адвокатами все-все-все прописать. Мы все равно все не предусмотрим. И тогда, когда настой, настанет, то есть это вопрос даже не если он настанет, а когда он настанет, то мы пойдем в суд с контрактом. Да? Но вот аджелисты сказали, слушайте, мы хотим те же самые три месяца убить не на адвокатов, она а отстраивание отношений хороших со своими там вот ну я там не знаю вендор заказчик да или еще кто-то вот на хорошие отношения партнерские и тогда когда это произойдет а не если оно произойдет да, то когда оно произойдет пойдем в Старбакс и там договоримся и не в, в суд вот мы хотим в Старбакс, а не в суд это такой ментальный настрой да очень хочется в Starbucks там договариваться а не в суде э, с контрактами и этот ментальный настрой конечно же передает ну вот это определенная ценность ценности. Да, это уже возникают да, ценности внутри вот собственно мы поговорили вот про люди и взаимодействие важнее процессов инструментов как первая ценность, вторая, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, да, потому У -у -у -у. что очень часто нам очень важно <как> все описать, как будет правильно, но потом вот, долго описывая, мы забываем, что ли, что а лучше бы делали интуитивно, понятно, работа. Мой опыт, продукт. пока чем больше документов было написано, тем менее они будут да, использованы. Да, да. Ну, и, ну, я не знаю, вот кто читал документацию на свой собственный телефон на сегодняшний день, если слушателей спросим, вряд ли там написано. Ну, я спрашиваю часто, просто там на конференциях, и из зала там на 100 человек, ну, 10 рук поднимают. Ну, вот Может, и я, быть, я, по да. машину купил, я прочитал инструкцию по машине. Да, на новое хочется, да, иногда. Интересно просто, да. Но это я к тому, что все равно люди очень там, скорее всего, если ты понимаешь, как твой телефон работает, как отослать смс и как позвонить, все. наверное все, как большинство людей просто там останавливается. И тогда вопрос, который стоит задаться себе, это а, а надо ли тогда, ну вот так лучше давайте продукты делать интуитивно, понятные, да, давайте сделаем все-таки наш продукт такой, чтобы, да не надо документации Ведь писать, Дети не читают инструкцию, не пользоваться. Они да. просто используют да. его. Это гениальный продукт, да, я считаю. Вот старые люди, да, там у меня мама освоила iPad там 10 лет назад, первый еще, да, там, ну за один вечер я просто, я не мог ее, вот принципиально, не мог на компьютер переучить, она мышкой могла чудеса такие вытворять, которые я не знал, что можно, да, и поэтому не смогла... Но когда я дал в руки iPad, сел с ней рядышком просто и на, люб... на все ее вопросы отвечал: Мам, там одна кнопка. Вот, она мне, а, а как здесь? Я говорю, мам, там одна кнопка. Она на нее нажимает и сразу же, оказывается, да, выходит на первый экран. Вот. И у нее там, ну, за вечер, вот, 4 раза спросила, я считала, одна кнопка, и все, она освоила, Она сейчас уже там в Одноклассниках, не знаю, там еще где-то. И я считаю, что это гениально. Да? То есть, вот нужно такие продукты стараться делать, на которые документации, вот эти толстые, не нужны. Мы их будем писать. Это не значит, что мы не будем да, писать. Мы будем писать, но мы все равно настрой ментальный. Мы не на документацию, мы на продукт целимся. Да? Третий пунктик, про который вкратце уже в поговорили. Нет, третий был про да, контракт, да. про сотрудничество с заказчиком, важнее проработки деталей контракта, мы поговорили про этот настрой, про Starbucks. Да? И четвертый как раз про изменения, про то, что реагировать на изменения важнее следования первоначальному плану. Опять же, не стоит понимать это как мы не планируем, да? это анархия. Вот это, разгильдяйство анархия, многие вот, в голове это равно agile, да? но это не так мы, Ну, я понимаю, откуда это родилось, да, потому что как раз пункты манифеста говорят, э, например, реагировать на изменения важнее исследования первоначальному плану. Но стоит отметить слово важнее, а вместо, не вместо, вместо, да, не вместо да. плана. Мы не, не перестали планировать, мы планируем, возможно, даже больше э, с agile, чем раньше, мы просто по-другому пытаемся этот процесс планирования делать маленькими кусочками, да, мы пытаемся э, ну, не загадывать на год. А загадывать на более короткие сроки, это не значит, что мы на год вообще не смотрим, мы смотрим туда тоже, да? но меньше значения этому придаем. Ну и, соответственно, есть, конечно, понимание, что вот эти ценности, заложенные в Agile, они дают совершенно иной эффект, если ты начинаешь применять инструменты изнутри вот этой философии. То есть тот же самый скрам без аджайла, как пиво без водки, да, там, деньги на ветер. Вот. И это тоже ну, у людей заняло очень долгое время понять, потому что был скрам там с 92 -го года уже. был. И где то кан... работал? Был -то канбан, было? был... Шесть сигма. Да, много, много инструментов уже было, но не было самого слова аджайл, да, не было самой философии. У людей работало все это, все эти инструменты работали, и они делились ими активно с миром. И получались случаи, когда человек поделился с кем-то скрамом и там через месяц он ему отвечает, тот с кем он поделился, говорит, слушай, какой-то скрам твой плохой, и он не работает, я вот у себя попробовал, да, и все, там, ну не так все, как ты красиво рассказываешь мне. А -а -а. И люди начали задумываться, слушайте, а почему у нас работает? Вот есть много людей его вот доказательства, у нас работает, а кто-то взял тот же самый инструмент, и у него не работает. И тогда, ну, вот заняло 10 лет у людей понять, что, слушайте, оказывается, есть люди, которые думают по-другому. Они свой вот этот тейлорский менеджмент применяют, берут инструмент Scrum, и у них очень плохо работает, потому что ценностная парадигма иная. Mm -hmm. Но понятно же, что люди, ну, не первое, что мы с тобой подумаем, когда наш сосед взял у нас молоток, да, и молоток не забивает. А он его там ногой держать пытается, да, и не гвозди, а он им пытается пилить дерево, да, например. Вот. И мы, конечно, не понимаем, что у него в голове есть какие-то другие установки ценностные, да, которые не позволяют ему нормально. Я хотел ценности. бы еще раз вернуться к людям, вот, потому что, несмотря ни на что… Люди – это <смех>, такой уникальный ресурс, потому что если вдруг сегодня в, в, в твоей компании люди не выразили согласие с тем, что ты предлагаешь, вероятность того, что твоя идея как реализация собственника это не работает. Да. Но возвращаясь к тому, что только у собственника в малых средних компаниях и у генерального директора в больших корпоративных компаниях есть, как знаешь, по мановению дирижерской памяти, шанс изменить культуру. Изменение культуры равно расслоение коллектива, равно то, что люди какие-то, которые не хотят поддерживать новые э, парадигмы, уйдут. Равно ли это сопротивлению предлагаем? Вот давай об этом поговорим, mm. потому что мне кажется очень важно, потому что, потому что зачастую, приходя в компании, начиная говорить о ценностях, вроде собственник согласен, но ты уходишь, и тут же ему приходят люди, которые с ним сто лет проработали, и убеждают его в обратном, и все mm. возвращается на круги свои. Да, именно все так, как ты говоришь, и это тоже достойно да, какого-то отдельного комментария. Любые, причем сейчас мы будем говорить про любые культурные изменения, можно забыть там, про agile, uh -huh. не agile. Uh -huh. uh, мы хотим что-то поменять в компании, мы change. просто новое, да, для change, да, и просто изменения. Uh, и на любые изменения компании реагируют, ну, как живой организм. Да? Допустим, мы пришли с новой культурой, и опять же, неважно какая она, но она новая, это означает, что вы людей в эту компанию не подбирали по этим параметрам Это, это до не этого. с чистого листа, да? это да? С теми, Компания кто Компания же есть, конечно. Да? И, то есть, как, так же, как мы с тобой говорили, что у каждого человека есть свои ценностные установки, уже есть, уже, да? Да. и он уже в компании. Логично предположить, что когда я прихожу с вот этими новыми веяниями agile, например, давайте, да, то люди внутри компании не все однозначно за и я говорю типично люди вот при таких нововведениях распадаются на четыре группы э, которые их прям видно э, кто-то ну, есть маленькое количество людей которые за любой кипиш кроме голодовки они такие «Аджайл, э, ура там скрам ура Ханбан, ура!» побежали э, и, ну такие их видно да часто такие энтузиасты э, добрые как собачки язык нарушит, хвост виляет вот всегда за вот, и, ну, есть небольшой процент, но есть в таких компаниях. Mm -hmm. Они любят изменения. Они ими живут, это какие-то новаторы, да, их прет, а то их, их скорее мучает заслужить. Это стол. хорошо, что, их, вот. что они есть. Это их должно быть больше, меньше или в какой Я думаю, мы не можем руководить этим этой историей. Ну, Оно само и, себе как-то. Да, и как бы понятно, что тоже компания только из таких людей, она далеко, наверное, не уедет. Они будут прыгать просто с каждого нового на следующее. И никогда ничего не завершали. Поэтому их нормально. Ну, как бы есть их какой-то там 3-5%. Это и хорошо, да. Понятно, что не стоит целиться и отбирать с рынка только таких. Вряд ли мы уедем на них далеко. Но они нужны, да. Они как бы вот эти зажигалочки, которые драйверы помогают нам, да, да. вот это изменение начать, стартануть его. Вот. Дальше есть, конечно же, люди, которые э, почему-то будут, ну вот ваши ценности или то изменение, которое вы принесли, оно им вообще ну, на, на 180 градусов, да, к их установкам внутренним. Не подходит мне ваша джайл, это не про меня вообще. Да? И я честно готов об этом заявить. Ребята, да вот Тейлор наше все, да, там мы должны отстроить машину нам результат любой ценой, и вот давайте жгем, да? и не надо вот этих нововведений, мы их уже видели тут всех по сто раз. И есть такие Уже люди, лет которые... работаем да, да, да, да. И уже три генгира пересидели, да, например, да, да. между прочим. Вот. И этого пересижу. Точно. С его нововведения. Поэтому есть люди с такими настроями, и они, некоторые активно из них прям говорят о том, что, ребят, не надо нам вот этих вот. И дальше, конечно же, если вы… Руководитель, который намерен, или собственник, который все-таки хочет преследовать то, что принес, наверное, с ними надо расставаться, но им можно помочь. Помочь, да, как, да, помочь поддержать им, их да, за их честность. Да, сказать, что, слушай, ну здорово, что ты, ну то есть это не значит, что ты плохой, опять же, да. да, это просто... Ты ну, просто другой. Да, другие ценности, как бы, они найдут свое применение ну, в другой компании, да, не у нас. У нас, потому что вот сейчас меня... Так, да, там мне, мне хочется как собственник. Mm. вы тоже же вольны. То есть мы посмотрели на тех людей, которые открыто проявляют свои позиции, но есть же те, которые не проявляют. Вот, и там самое интересное, да, то есть есть очень большая группа людей, которая ни за и ни против. Mm -hmm. да. Середина не некая такая. Да, да? И это довольно большая середина, потому что в принципе мы э, как люди довольно ну мы инертный. мы инертные, да. Нам нравится вот как-то же настроилось, как-то работает. Любая система стремится к покою. Вот зачем, зачем меняться, да? Поэтому в целом вроде как звучит здорово весь этот ваш аджайл, да? Философия, как философия мне понятна, вот. Но мне непонятно, а как а она что будет, что для меня конкретно, да. Да, что это означает? У меня как, не знаю, у меня поменяется зарплата или у меня какие-то новые ответственности зоны появятся или у меня что-то заберут? Какой конкретно, да, вот эффект? внедрение этой новой истории на нашу организацию, будет конкретно для меня, для моей позиции, для моих там соседей, ближайших коллег, друзей. Вот И люди хотят посмотреть, просто говорят, слушайте, можно я вот в сторонке постою, посмотрю на эти ваши изменения и чуть больше узнаю, Чуть больше пойму про то, какой будет эффект, и тогда примкну. Ну, если мне понравится, то примкну. Если не понравится, то скажу вам, что мне не очень нравится, я бы не хотел. Да? Uh -huh. И этот большой пласт людей, ну назовем их нормальными, что ли, да, которые большинство, так сказать, нету никаких нормальных, но ну, все нормальные, но большинство. Вот. И дальше будет, конечно, очень интересный пласт людей, которые формально, они очень быстро понимают, про что это, они умеют говорить все правильные слова, они формально скажут: "Новый вейн, здорово". Да, но сами крестик <смех> сложат из пальчиков за спиной да, и начнут. Это такие активно... террористы внутри террористы, компании. Они начнут активно вставлять палки в колеса и говорить: я сделаю так, чтобы эта новая инициатива не полетела. Да? И тут очень сложно их вычислить, да, то есть тут надо будет людей ловить за руку, по сути, на том, что он и, говорит одно, и, а делает другое. И непощадно расставаться. Да, и с ними нужно будет расставаться, потому что, ну. Сергей, скажи, вот ты, наверное, постоянно в этих проектах, да, то есть, вот наиболее яркие, без названия, может быть, компаний, mm -hmm. вот как собственники заявляли об этом, mm -hmm. вот, что они там декларировали? Ну, я думаю, мы можем даже сейчас с именами поговорить, И как два, вот есть две крайности, да, когда я говорю, представьте, мы приходим с новой инициативой и кому то очень хочется ее как можно скорее запустить да? А кто-то думает, что мне скорость не так важна, мне люди очень важны да? и, Ну или у кого-то, у каждого свои, грубо говоря, хотелки Но mm -hmm. вот эти вот прям два подхода, их очень видно И мы можем, например, у меня с банками как-то много вот сложилось в последнее время работы Мы можем там ну уже приличное время назад, как бы оба сейчас, кейсы про них можно говорить Потому что они уже как бы в прошлом да? Был такой банк 24 раньше в Екатеринбурге И когда-то Борис Дьяконов пришел ко мне, видел меня где-то после конференции говорит, слушай, вот этот вот весь agile, agile, самоорганизация, мне очень нравится, э, по слухам, да, как бы, к тебя слушая, мне нравится. Э, нравится вот почему, потому что, говорит, на сегодняшний день я как-то вот банком управляю в ручном режиме, все время надо что-то прискакивать, подруливать, э, а я бы хотел в кругосветку на яхте сходить, а вот не могу. И как бы, может весь этот agile помочь мне в кругосветку сходить, сделать так, чтобы банк был э, самоорганизованным, да, чтобы команды были более самоорганизованы, чтобы люди не бегали ко мне, каждый раз там за каждой мелочью и я готов ну вот мне надо быстро да я готов что угодно делать лишь бы мы это быстро достигли и я говорю слушай ну мы по сути вот новые ценности приносим в компанию ну и рассказал эту всю историю про четыре типа людей, да, что люди, скорее всего, ну и не типа, а что люди расслоятся, да, компания расслоится, потому что мы не по этим ценностям набирали. Буквально одну секунду. Сколько на твой вот по твоему опыту, ты много про проектов, занимает минимальный проект, чтобы что-то в головах у людей изменилось? Я думаю, ну, за полгода год мы увидим первые сдвиги да, какие-то. Потому угу. что все-таки помним, мы люди не роботы. Да, и если да, Даже привычка про... 30 дней меняет. Да, да, в и, и говорить про то, что все-таки мы меняем сознание, меняем установки внутренние, образ Да, я просто говорю часто вспомните, когда вы хотели похудеть или там от какой-то плохой привычки у себя избавиться, да, перестать есть по вечерам как трудно Ногти грызть, не знаю, любую свою там вспомните, не можете вслух не говорить. Просто вспомните, как это было трудно самому. Ты хочешь этих изменений ты хочешь перестать эти долбанные плюшки, да, по вечерам грызть вот, но ты не можешь и это же то же самое. То же самое, абсолютно. Это работа над самим собой. Кропотливая, да и причем ты лучше меняешься, если кто-то рядом будет тебе постоянно комментировать на слушать опять а девушку хватаешь, да, ну зеркалить, да, тебе надо зеркалить твое твое собственное действие, твое поведение, э, там, если жена тебе будет говорить каждый раз, что ты берешь пончик, опять, да, ты же говорил, вчера что ты не будешь, а ты его опять берешь. и вот жена врагом вот. становится здесь, да, и ты начинаешь думать, блин, вот могла же промолчать, а ты его все равно хочешь и жрешь. и это вот история именно про это, поэтому также в компаниях, да, как бы мы полгода год точно нужно на то чтобы у людей что-то зашевелилось, и люди начали куда-то, чтобы мы увидели этот эффект. так кругосветка. Ты да. говоришь, год минимум. Вот. Боря говорит, слушай, через год уже кругосветка, поэтому надо быстрее. Давай вот полгода, окей, можно как-то увидеть через полгода. Я говорю, слушай, ну вряд ли все люди успеют поменяться за полгода, это утопично. И он говорит, и что? Я говорю, ну, придется расставаться. Он говорит, если надо всех уволить, все уже уволены. Вот. То есть он был очень серьезно настроен. И ну, до сих пор он считает это нормальный успешный кейс, потому что у него была четкая цель, он честно вышел перед организацией и сказал: ребята, вот наши новые ценности, кто не с нами, ну кто не спрятался, через полгода, я не виноват. Всех уволим, и если, грубо говоря, вы сейчас понимаете, что вы такими не хотите быть, мы вам сейчас лучше сразу скажите, да, мы вам поможем поменять работу плавно, да, мы сделаем какую-то там программу поддержки денежной, какой хотите, там, напишем вам хорошие рекомендации дадим. Все это будет, но давайте по-честному, да, но потому что через полгода будет по-плохому, да, если мы вас поймаем за руку через полгода, что вы не такие, мы вас просто выставим за дверь. И я считаю это честно, сказать это в первый день, потому что у людей теперь есть полгода на то, чтобы Рассказать. переосмыслить, да. да, как бы я хочу вообще туда или не хочу. Или не хочу. Если да. хочу, то вот мне вроде предлагают помощь, да, и готов, я готов меняться, и помогите мне. И в то же время, если я не хочу, мне тоже предлагают. И, да, если я не хочу, то мне тоже вроде как не отказывают. И это, мне кажется, очень ценно. Ну, то есть вот это честный подход, да, и он он быстрый, но он все-таки немножко, э, ну придется расставаться, да, с большим количеством людей точно. Вот. И диаметрально противоположный пример можно привести из Альфа-банка, где когда мы говорили про эти изменения два года назад, там, может быть три уже, с Алексеем Мареем Гандиром. Алексей сказал, а я не готов с людьми расставаться, я считаю, что всем людям надо дать шанс. И у него такой вот человекоцентричный подход был. Экологичный. Да, он говорит, давайте мы будем упарываться личным коучингом, мы будем говорить, как тебе помочь, ну давай меняться. И понятно, что все равно найдутся люди, которые не захотят, но они уйдут сами. Если нам надо 5 лет или 7 лет, Пусть это будет так, да, мы просто заявляем новые ценности, мы начинаем к ним кропотливо по шажкам идти, мы начинаем поддерживать всех людей вокруг нас, мы начинаем комментить там, где они ведут себя не так, да, и личным примером показывать, чего мы хотим от людей, но займет это 7 лет, ну и бог с ним, да, мы, мы готовы идти в длинную. Вот, и это диаметрально противоположный подход, он очень долгий, но он очень экологичный, в том плане, что он не давит, да, на людей, и поэтому, ну, вот можно сказать, что есть вот эти две... И уровень давления... Собственник или руководитель может выбирать сам. Ты же сам можешь поставить эту планку. Хочу я видеть через год, через полтора, или я готов в долгую, да, или там мне надо прям завтра погнали всех менять срочно. Понятно, что, например, самый быстрый способ, конечно, набирать людей сразу таких. То есть, грубо говоря, это, жестко, это, это второй шаг, вот. когда ты понял, какие ценности, ты по ним пожил и теперь на собеседовании ты говоришь, слушайте, а в нашей компании такие ценности. Ну, вот. вот есть примеры, в принципе, компаний, которые говорили, что мы всех увольняем и перенанимаем завтра, фильтруя и людей по ценностям. Такое? И Ну, на примере того же ING говорил, что делал именно такой ресетап. Да? да, у них получалось в моменте как-то вот пересортировать людей. Ну, грубо говоря, представьте, что все увольны, всем нужно подать заново заявление на работу, на свою же позицию обратно. Да? А, ну, в их случае они причем еще и позиции сократили, то есть они, э, дали, они просто вот заресетили всю организацию. Да? Э, причем э, не так, что все осталось, как было, они еще и новую орг структуру подложили и сказали, вот здесь, к сожалению, меньше позиций, чем у нас было, поэтому будет, ну, кому-то придется уйти, да? и там договорились с профсоюзами, а на самом это деле даже очень такая вот, ну, правильная вещь, когда ты говоришь, слушай, а давайте заново все примемся к себе на работу, на новые ценности, mm -hmm. и вот, и тут некий как бы, а вот дай мне, пожалуйста, такой mm -hmm. момент, одну секунду mm -hmm. буквально, а, а вот собственник понятно, первое mm -hmm. лицо. Получается ли, э, помог, э, со, в, возникает ли какой-то новый э, комитет людей, ну, условно говоря, комитет, неких наиболее активных, которые помогают собственнику вот это там рулить. знаешь, да. такой комитет по ценностям, да, или да, что-то да. такое. Не комитет, обычно называется Transition Team, да, именно как, ага. как команда изменений, а, изменений да, команда, которая поддерживает эти изменения, это самые как раз вот инициативные люди, скорее всего, разделяющие этот набор ценностей уже, да, им почему-то запало это в душу, скорее всего, они такие были до этого. Да, то есть вот эти люди, ну, это, это видно, мы когда приходим в большие компании, мы начинаем с обучения часто большого количества руководителей. Там, ну, то есть, в Альфа-банке мы отучили всех э, топов, и всех топ минус один, это ну, на уровне топов там 25 их было, и на уровне минус один. Обучили чему? 170. Вот просто этим новым принципом, угу. э, этой философии новой. Да? Сколько по времени э, занимает такое обучение? Три дня. Три дня. Ну, а ну, дневный чтобы... такой тайминг, да, Дневный тренинг, где просто людям хотя бы показать разницу. да. А вот примерах. получается, вот эта отсортировка до обучения должна пройти или после обучения, Нет, когда либо люди... Конечно же... Обучение прояв... дает людям проявить себя. Да? Ага. То есть на, на обучение оказывается, что многие люди хлопаются пол и говорят: блин, я всю жизнь такой, я не знал, что этого название есть. Ну, им ложится это прям. И ты понимаешь, что вот они твои, это опора твоя, да, вот они твои инициаторы. Фантастические, прям вот фантастические. Можно было бы говорить часами, но у нас осталось 10 минут, до конца даже меньше. Сергей нас смотрит по всей стране. Простые компании. Вот я сейчас, буквально, Саратов, Екатеринбург, вчера был в Питере, там 850 человек сидели, ждали вот этих вот новых идей, дай, пожалуйста, какие-нибудь простые, практические приемы. С чего начать? Какие вот? Ну, понятно, что им нужно будет получить эту информацию. Но вот сейчас, от тебя, ну, знаешь, только пять шагов, чтобы быть чуть-чуть другими. Mm -hmm. Ну, я бы точно начал с, с Ганди, да, который сказал: хочешь, хочешь изменение мира, начни с себя. Да, поэтому эта история про то, что вы, как если вы собственник или гендир, еще раз помедитируйте на эту тему. Вот, глядя утром в зеркало, бреясь там, или не знаю, что вы делаете, да, если у женщина, то красись. Кто я, да, с каким набором ценностей и установок я существую сейчас, да, живу. Увидьте эти установки в своей компании. Да, вы увидите, подумайте про свои слабые места, вы найдете их. Сделайте свой да, свой анализ. Да, свой, свой собственный анализ и... Вы увидите там, я не знаю, проанализируйте свою личную жизнь, вы увидите свои минусы у себя Взлеты в работе, падение, да, вы да. увидите, что у вас... почему, А в компании-то вот оно точно так же. И вы поймете, что проработая какую-то сторону себя, вы решите себе кучу проблем и в бизнесе да, в том числе. Точно. И Это прямо вот очень хорошее начало, понятное. Вот. Шаг 2. Шаг 2. Ну, давайте скажем про то, что мне кажется, это вечно учиться, да, что ли, Вот э, жажда каких-то знаний, мир все-таки слишком быстро меняется на сегодняшний Развиваться, день. Да? И остановиться в развитии значит проиграть, да? ну, умереть по сути. То есть, да. если ты стоишь и не движешься, ты откатываешься, ты откатываешься как в той назад. же сказке «Алиса». да? да. Это как, если помнишь, она попала чтобы на вращающийся диск. Да, да, да. Чтобы стоять на месте, надо бежать. надо бежать, а чтобы идти вперед, надо бежать в два раза быстрее. Вот. И Да, эта история про это, потому нам нельзя останавливаться в собственном обучении, в собственном развитии. Поэтому я бы сказал, что ну, поставьте себе это личный план для себя. Мне кажется, что каждый топ-руководитель, каждый собственник, ну раз в квартал, должен куда-то сходить, что-то черпнуть. Что-то почитать. Да, я, почитать, куда-то сходить, на какую -нибудь... Я очень, кстати, люблю непрофильные конференции, вообще не про… Там, вот не agile, не scrum, я там на конференцию металлургов взял и поехал, думаю, а что там вообще, про что эти отрасли думают, они же другие совершенно, да, а что у них там, я вижу, какие-то вещи пересекаются, какие-то совершенно новые, которые ты думаешь, блин, ничего себе, это же можно у меня так сделать, да, там по-другому, и вот как-то расширяйте свои горизонты, что ли, да, старайтесь шире, шире смотреть, что из многих, из многих вот этих там кажущихся далеких индустрий, можно себе много чего полезного принести. Шаг 3. Вот. Третье, я бы сказал, это все-таки про команду, и это все-таки про людей. Ваш бизнес, конечно же, он на людях построен, любой бизнес, это отношения. Да? И работать над качеством этих отношений, это коммуникации, это то, как, ну, например, я не знаю, Умеем ли мы давать обратную связь, да, конструктивно, так, чтобы человек не обиделся. То есть, можете ли вы поговорить с работником, с своим или с подчиненным, или с коллегой, о чем-то плохом, ну плохом, ну не, чтобы человек не ушел, не, ушел, не ушел, да, а... он должен чувствовать заботу, да? Мы говорим о неприятных вещах, но это история, не про личность, это да, не про, про тебя конкретно, это про да, функции, да? Это про что-то, что мы сделали, это про что-то, что мы наблюдали, и это не ты плохой, да? Это давай постараемся избегать таких проблем в будущем, чего нам нужно поделать. Поэтому вот конструктивное давание обратной связи и мне вообще очень нравится эта идея, Вот есть такая, Маршалл Розенберг, есть такой человек, и он пропагандировал, пока не умер, non-violent communication, ненасильственное общение. Он говорит, что в нашем общении человеческом очень много насилия, не прямого, да, а словесного. Да. Мы друг друга задеваем зачем-то, подкалываем, да, и какая то вот этот вот сарказм. И Постоянная всё, критика. А, или обобщение, да, там, ну ты вечно. Да, вечно да, это да, же да. не вечно, это, это конкретный вечно, да. пример. Один-два раза. Знаешь, я, вот, я очень люблю слушать радио Вера. Сегодня появилась mm. такая хорошая. Ну, не в плане то, что я христианин и она в целом христианстве. Там много разных интересных вещей, но есть одна очень важная вещь касательно отношений друг к другу. Нет, говорит, заповеди требовать от другого поведения такого, какого тебе нравится. Mm. Есть заповедь любить другого таким, как какой он Есть. есть. Да. Вот это можно запросто в вправил да? <связать> любите другого такими какими. Последний четвертый шаг. <связать> ну из из того, с чего что начинать мы... изменения. <связать> ну с чего мы ответили да. Начните <связать> себя. Я думаю, что ну, попробуйте отстроить общение иное. <связать> да, вот поднимите, переведите общение в компании на иной уровень. Попробуйте общение сделать экологичным. Попробуйте сделать, чтобы там, ну, вот даже встречи, просто встречи, да, посмотрите, как мы встречи проводим, ведь куча встреч уходит в никуда, в песок, нет никаких ни, ни экшен-планов, да, ни, ни что поделать, ни кто сделает и когда, мы просто проговорили, мы попили кофе и булочек поели и разошлись, как бы, ну, это отвратительно, мне кажется, что там, вот даже просто наладив культуру встреч, это очень простой шаг, но он очень или ведет к гигантским изменениям в компаниях. То есть мы часто э, погуглите живые повестки, э, погуглите что-то, фасилитация, да, вот эти вот, есть много чего в современном мире, что позволяет исправить коммуникации в компаниях, и это гигантский прыжок просто для любого бизнеса, мне кажется, э, отладив коммуникации внутри компании, это переводит бизнес на новый уровень. Фантастика, я получил колоссальное удовольствие от сегодняшнего эфира. Коллеги, друзья предприниматели, собственно, генеральные директоры, большие люди, большого корпоратива бизнеса. Agile, Scrum и Kanban это разные вещи. Agile это философия. Это все то, что объединяет нас под этим зонтиком, а внутри уже инструменты. Первое. Любая философия начинается со своей собственной веры, с работы над самим собой, с осознания того, кто ты и во что веришь ты. Если ты принимаешь как первое лицо эту философию, ты должен поговорить на новом уровне общения со своим ближайшим кругом. Поговорить и посмотреть, готовы ли они разделить твою философию. Если они готовы, дай им право поговорить со своими подчиненными. Каскадируй эту передачу видения. Соберитесь все вместе, честно поговорите, что мы теперь хотим быть другими. Что для нас клиент важнее, что э, изменение важнее плана первоначального и так далее. Все философии Джайла. Сделайте простые четыре шага. Первый – спросите себя. Второе – развивайтесь. Третье – Думайте о своих людях, четвертое, общайтесь по-другому. Прекрасный план. Сереж, последнее. Твоя личная философия. Как ты стараешься удержать себя на этом вот уровне постоянного развития? Что тебе помогает? В чем твой секрет успеха? Прекрасное резюме, во-первых, Роман, я тебе хотел сказать спасибо, прям ты здорово такое сделал, Самари. А по поводу моего секрета успеха, я скажу так, идите туда, куда где страшно. Мне нереально страшно каждый день за мои выборы, да, то есть то, что я делаю. Но вот этот страх и его наличие говорит о том, что если страшно, то там что-то есть. Э, там что-то новое, оно не знакомо. То есть это означает, что я не повторяю вчерашнее. Да? И это очень ну, научиться жить с этим страхом это да, другая история. Да? Но вот для меня это некий индикатор. Да? Иди туда, где страшно. Спасибо тебе большое. Уважаемые друзья, сегодня в гостях у нас был Сергей Дмитриев. Вот вначале он представился, попросил меня представить как организационный терапевт, но я бы хотел сказать по-другому. Когда у нас начинает какая-то боль физическая, мы зовем врача, потому что суть, философия врача помогать лечить и настоящий врач он дает клятву да не навреди так вот мне кажется в этом смысле что ты твоя философия она очень не близка что мы где-то очень близко с тем что мы хотим помочь вылечить не навредя помочь человеку осознать самого себя и через это трансформировать себя свою компанию всех окружающих спасибо Здорово. тебе огромное спасибо да. Всех благ до встречи через неделю в программе бизнес-завтрак на радио с Романом Дусенко исследуем эффективности управления Yeah.